Сегодня с нами будут происходить невероятные вещи. Готовьтесь к этому, будьте открытыми, позитивными и знайте, что все, что сегодня будет происходить, зависит от вас. Спасибо большое. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Давайте попробуем. Давайте попробуем пока без, а, без микрофона. Но я вчера чуть-чуть посидел, посмотрел, как у вас там все это происходит, все было интересно. Как вчера прошел вечер. Где вы были? На стадионе, На стадионе арена, да? Классно, понравилось? Да. Супер. Насколько я понимаю, здесь присутствует вся наша общая страна. Да. Где у нас самая восточная точка? Это кто? Кто? Самая восточная точка по географии? Сахалин. Владивосток. Владивосток. Кто Владивосток? Поймаете мяч? Так, кто ближе с вами? Ну, передаем пас. Так, кто еще ближе, кто следующий? На запад движемся, идем на запад, на Москву. Иркутск, Чита. А что, про Читу забыли? Где Чита? Иркутск. Иркутск, Так, дальше кто? Красноярск, Новосибирск, Челябинск. Кто? Так, дальше кто? Следующий. Ну, география, что было по в школе? О, так, дальше кто у нас еще? Следующий, кто в запад, на Москва? Кто? Уфа. Уфа. Казань. Кто из Уфы? Отлично. Дальше кто? Тюмень. Челябинск. Тюмень. Да, ну уж как можем. Как географию учили в школе, так идем. Дальше кто? Ну поближе уже, поближе. Что там? Казань. Где Казань? Казань брал? Казань не брал. Дальше кто? Нижний Новгород. По Волжье. По Волжье. Так пропустили? Нет, Самара. Саратов, Саратов. Саратов. Саратов. Саратов. Мне нравится надпись в вашем аэропорту. I love you, Саратов. Саратов, Саратов, Саратов, Саратов, Саратов, Саратов, Саратов. Потом Волгоград. О, на юга пошли. Где Волгоград? Волгоград. Отлично. Так, следующий, кто у нас там на юга? Краснодар, Ростов. <гулок> О, да, О, да. На какой улице в Краснодаре расположен офис? Офис наш на Тургенево. На Тургенево, отлично. На морской. на морской. Я прожил три с половиной года в Краснодаре. Шикарно, я пока 2 Как и ваша управляющая. Цельёно. Отлично. Ростов. <гулок> О! Дальше кто у нас? Кавказ есть? Нальчик. Тогда Владикавказ. Мыть, да, Ставрополь. <гулок> Ставрополь? Давайте Ставрополь. Только <гулок> что. Не было, было Старополя? Санкт-Петербург! Москва! Подальше, посильнее ему подальше. Что у нас дальше? Москва, Смоленск. Есть? Тула. О. А еще что есть? Ярославль. Давайте-ка Ярославлю. Мурманск. Архангельск. Что дальше? Калининград. Синград. Как нету? В Калининграде есть отделение? Есть. Сериал есть. У Будет! Помните, как было. Не было? Будет. Будет! Ну что, вот смотрите, какая огромная страна. То есть, по большому счету, если у нас Владивосток, где Владивосток еще раз. Вот, да. Я сам прожил 30 лет на Дальнем Востоке, Я родился в Советской Гавани, жил в Комсомольске, Хабаровске. В Владивостоке у нас был, я управлял сетью банков, там, был, получается, у нас на Светландский офис Росбанка в свое время был. Когда во Владивостоке, ты бегаешь по утрам? Нет. Что, что такое? Да. Хорошо. Когда во Владивостоке наступает утро, и происходит утреннее приведение себя в порядок. Помните, как в фильме, да? Как это? Служебный роман. Они приходили на работу и приводили себя в порядок. Кто-то красится, губы. Где у нас условно Ярославль? Или Санкт-Петербург? Санкт-Петербург? Нет, рядом. Еще сидит с девушкой в ресторане. Восемь да. часов позволяет ну, развивать, растягивать день. Самое сложное приходится вам. И быть утром с девушкой, и вечером. И... Дайте как этот анекдот. Говорит, хорошо эм, э, машинисту его встречает девушка. Хорошо летчику его встречает девушка. Капитану хорошо, девушка встречает. Девушке тяжело. С аэропорта на вокзал, с вокзала в порт. Вот таким образом. Ну что, у нас сегодня будет хороший день. Я надеюсь, мы с вами его хорошо проведем вместе. А -а -а. Мне бы хотелось, чтобы сегодня вы получили удовольствие. Это первое, что моя задача. Почему важно удовольствие? Ну По одной простой причине, что у нас нет завтра. Оно ну, где-то там всегда. У нас нет вчера. У нас есть всегда есть только сегодня. Вот именно этот момент. Вот Сейчас вы здесь. Не важно, что происходит у вас дома. Не важно, там, как сегодня собрались дети или нет закончился уже день или не закончился, идет в самом разгаре. Неважно, что происходит с вашими близкими. Сейчас вы здесь. Насладитесь этим моментом. Вы в Москве, в самом прекрасном городе нашей страны. Вы в замечательной команде. Сегодня все настроено на то, чтобы что-то вам дать. Чтобы вы ехали отсюда наполнены, эмоционально наполнены. А это самое главное. И самый еще более важный момент, что вы видите друг друга. Общение друг с другом дает самое главное вообще. Человеческий мозг не развивается в индивидуальном порядке. Он развивается только тогда, когда мозг общается с друг с другом. Именно это самая большая прелесть. Когда вы сегодня установите отношения друг с другом, это вчера уже сделали, когда вы начнете общаться, звонить друг другу, поддерживать друг друга, вот это и есть самое главное. Вот это и есть команда, о которой мы сегодня поговорим. Мне сегодня повезло, потому что я буду рассказывать вам ну, одну из своих любимых историй. Трансформация команды. Что это такое, вот сегодня мы как раз узнаем. И еще, по времени. Мое выступление отнимет у вас не больше 20-30, может быть, 40 минут примерно. А потом у нас будет очень веселая, активная, интерактивная часть, которая перейдет плавно шашлык или что-то в этом роде. Да, в общем, и, и если там всем повезет, то мы еще едем отсюда и умные, и сытые. Поэтому давайте продолжать. Итак, мы с Юлей, когда обсуждали, как же нам назвать эту презентацию, и поняли, что успех равно изменению. Почему, Юль? Вот почему для тебя важно, что успех — это равно изменение? Потому что у нас у всех есть определенные прошлые клише. Здесь мы собрались не для того, чтобы эти клише применить, а для того, чтобы обменяться опытом и все лучшее, что у нас есть, в этом проекте реализовать. Поэтому изменения, они очевидно нужны. А успех – это то, к чему мы все идем. Супер. Смотрите, вчера я присутствовал только на половине мероприятия, потому что вчера только прилетел и вот пришел к вам. Дайте мне основные месседжи, которые вы услышали от тех людей, которые перед вами выступали. Саша Пахомов открывал, да? Олеся. Что? Какой бы главный месседж Олесе? Кстати, сразу человек кто там что помнит. Команда. Отлично. Еще. План есть, его не может не быть. Цель? Еще. Что еще она сказала важного? Что осталось у вас прям вот.. Берем и делаем. Еще. Отлично. Супер. Саратов всегда сможет. Еще. Окей, хорошо. Что, э, какие месседжи остались вот, когда Александр по Вот, вот чувствуйте, бизнес пошел. Люди, которые управляют цифрами, еще. Давайте Первый ряд, не отслеживает. 68 миллиардов. 68 миллиардов, уже лучше. Что вы сказали? А, хорошо. Отлично. А что сказала вам Розница? Что сказал вам МСБ? Тоже классно. Знаете, всегда мы же договорились получать удовольствие. Знаете, анекдот, вернее, сказку Пушкина про золотую рыбку. Как-то тихо. Да или нет? Есть такая анекдот про золотую жабу. Кто-нибудь знает? Мужчина идет, идет, идет, встречает золотую жабу. Она ему говорит, слушай, классно, ты золотая жаба. Он говорит, ну я вместо трех желаний только одно тебе сделаю. Ну, хорошо, ладно, одно. Я хочу, чтобы у меня все было. И жаба ему отвечает. Да, у тебя все говорю. было. Поэтому все, что будет. Так, что сказал Ичар? Что? Система карьерного роста. Еще. Я слышал, много говорили про ценности, что сказали. Про корпоративную культуру. Ну, что, спали вчера? Хорошо. А вот эта схема красивая. Помните, да? Ну, ну а с чего начинать, с чем заканчивается? Хорошо. И? Какой минимальная зарплата будет у менеджера? Не сказать. Что? Будет. Ну все будет. все будет. Ладно, хорошо. Что сказал маркетинг? Все будет. Тоже все будет? Овечки. Все, Овечки. Все, все делается. будет. Все делается. Какой мы сделаем? Вот, смотрите, у меня есть предложение. А, давайте вы, молодой человек, можете вас ставить, пожалуйста? Вы прям, да, не да? стесняйтесь. Нет, нет, вот сидит молодой человек в пиджаке, модный. Да. А. Да. А, да. Девушка так в руку. голубом пиджаке. А Только, исключительно. И в красном. Вот, смотрите, меняется. Смотрите. Да, наша цель, кто-то начинает, кто-то продолжает, кто-то заканчивает. Три самых главных месседжи из всего того, что мы сказали, которые были за вчерашний день, с которыми мы сегодня зашли сюда. Кто из вас начнет, быстро определитесь. Отлично, поехали. Мы команда. Браво! Отлично, спасибо. Давайте, э, давайте поддержим себя. Вот так немножко мы размялись. Это было специально для того, чтобы вы приготовились к тому, что мы сейчас будем говорить немного, а серьезных вещать. Итак, успех равно изменений. Сейчас вы проверили, как работает наш клик, а куда его надо направлять. Так, не туда и не сюда. Сейчас, одну секунду. А? Нет, нет, нет. Вот. Знаете ли вы, что 80% людей опрошенных не верили в то, что российская сборная по футболу выйдет вообще из своей группы? Знаете ли вы, что 85% Опрошенных людей были категорически недовольны российским тренером российской футбольной команды Станиславом Черчевым. И знаете ли вы, что 90% людей, опрошенных, не ве верили, в то, верили в то, что Россия проиграет матч с Испанией. Но 100% людей... После проигрыша российской сборной Хорватии сказали, что это их самая любимая команда. <клев> Уникальная и удивительная трансформация, не правда ли? От минус 90 до плюс 100. Фактически разбег 200 баллов. Это если бы у нас вчера было плюс 20, сегодня было бы минус 20. Я уверен, что вам было бы не очень комфортно в этой одежде. Давайте попробуем узнать, как же это произошло. Я все-таки буду пытаться переключать. Да, это я. Меня зовут Роман Дусенко. Я, надеюсь, кто-то знает меня по бизнес-завтракам, которые вы смотрели в YouTube. И, собственно, если бы вот представить, чем я занимаюсь, давайте я так скажу. Кто из вас честно хоть раз испытывал желание принять решение, но не знал, как поступить? Кто из вас стоял перед выбором, но не знал, какой выбор сделать? Каждый день я помогаю людям принимать правильные решения. Именно это я и делаю. Это, это моя работа, называется «коуч». Это персональный коуч. Каждый день я работаю с какими-либо компаниями. Сегодня это мне повезло, я очень люблю банк открытия, я работаю с вами для того, чтобы повысить качество управления, менеджмента в нашей стране. В Саратове, я, кстати, выступаю с журналом «Генеральный директор», мы ездим по стране абсолютно бесплатно, проводим мероприятия для топ-менеджеров, всех ваших городов. Кстати, в этом году у меня тоже есть маршрут. Я буду Юлю сбрасывать, куда я приезжаю. Вы приходите, и вот вам поле для работы. Пожалуйста, Генеральный директора всех крупных компаний. На каждом мероприятие приходит примерно 200 человек, поэтому я думаю, что там будет удобно наша поработать. Да, Наша целевая аудитория. Наша, да. И еще. Те, кто меня не знает, наверное, подумают, ну что может он сказать мне, тот, кто руководитель отдела корпоративных продаж. Ну, я, по крайней мере, знаю, как подобрать рубашку к брюкам. Как минимум, да? То есть, вот. а с точки зрения банковской карьеры, я закончил ее в 2014 году, будучи председателем правления нескольких банков и совладельцем тоже одного из банков. Вот вкратце, чем я занимался. Ну что, теперь можем переходить к теме основной нашей выступления. Вы все разные. И, как мне сказали, когда мы готовились к этому мероприятию, мне повезло, я также знаком с вашими руководителями региональных филиалов. Вы приехали пришли, знаете, вот э, действительно мы сегодня будем крутиться вокруг футбола, и почему я сразу вам задал вопросы про футбольную команду. Это как аэропорт во время того, когда прибывают болельщики. Вот зона паспортного контроля. Кстати, удивительная вещь, вот э, как быстро все меняется. Я вчера приехал, вот, прилетел в Домодедово, и мне нужно было пройти паспортный контроль. Стоит молодой человек, говорю, а куда? Он говорит, туда. Типа, пошел. И там столько много людей, говорят, слушайте, а я так тороплюсь, мне навстречу надо, я смотрю, там другая какая-то очередь. Я говорю, не знаете, как? Нет, только туда. Видимо, потому ему стыдно стало. Он говорит, ну ладно, идите сюда. Ну, я пошел вот. Вот, э, поэтому, вот представьте, что вы действительно все разные. Вот там где-то говорят на испанском, здесь на французском, тут по-русски. На удивление, да. э, Так получилось, что мы возвращались из одной своей поездки именно в тот момент, когда приезжали болельщики. И это было так классно, у меня дети смотрели на них, они были всяких этих штуках. А сам удивительно, у них был только паспорт болельщика, они говорили, нам не нужна виза в Россию. Это было просто как бы, да. И поэтому вы все разные, но вы лучшие. Но если мы представим в целом, что вы как будто бы футбольная команда, это как будто вас купили. Как знаете, вот, например, ну, крупная команда покупает классных-классных игроков. Один из Испании, другой из Аргентины, третий, там, я не знаю, из Германии. Вы пока говорите на разных языках. Но вы играете все в одной команде. И через какое-то время коммуникация настроится так, что вы будете без слов понимать друг друга. Примерно так, как Рональдо вчера пытался выиграть открытие. Да. Вот что примерно произойдет. Поэтому давайте также двигаться, что вы команда верхнего уровня. Вот здесь сидит вратарь или тренер. Тут у нас нападающие, там полузащитники, здесь защитники. Там еще у нас линейка запасных на Камчатке. Это сейчас вы здесь вместе одна большая команда, но вернувшись к себе, вернувшись к себе в свой филиал, в свое отделение, вы становитесь уже тем капитаном команды и тренером. И у вас уже есть своя команда, с которой нужно также работать. Поэтому давайте попытаемся сегодня вспомнить те цифры, о которых я сказал, и посмотреть, как можно сделать такую же трансформацию с вашей командой, чтобы от минус 90, не веря в то, что можно что-то сделать, да плюс так, когда ваша ругодение говорит, боже, неужели вот это команда, вот это круто. Как же все это происходило и что, что, что может быть? Вот этот очень важный лозунг, вы здесь только по одной простой причине, потому что вы сможете это сделать. На этом мотивационное мое выступление закончилось. Я никого больше не буду мотивировать подъем. Все. Я просто вам расскажу, как менялось отношение наше, наше с вами к нашей сборной России. Давайте поедем, посмотрим, как это было. Но еще важный момент. А, для того, чтобы вам внутри... Что-то мешает мне? Для того, чтобы вам внутри вы смогли стать вот этой замечательной командой, очень важна атмосфера. Разница между хорошей командой и плохой командой, хорошей команде, в которой все работает и все работают, и плохой командой, в которой или даже не командой, просто группа людей, в которой ничего не работают и никто не работает, является атмосфера. Или та среда, которую вы организуете, которую организует ваш руководитель филиала, которую нам транслирует с филом Поэтому наша цель не помнить об этом, что у нас есть. Мы все разные, мы говорим пока на разных языках. Наша цель сделать так, чтобы наша команда стала лучшей. И наша цель сделать так, чтобы среда, в которой мы работаем, была супер. И начнем с простого. Я, честно говоря, никогда не любил футбол. Когда я был маленький, я никогда не играл во дворе футбол. Я сидел с паяльником, паял радиоприемники. Или, может быть, печатал фотографии. Или, может быть, вырезал по дереву. Там, я не знаю, я делал все, что угодно. Но э, в отличие от э, плаката футболистов, которые там, ребята выдирали из журнала «Мой футбол» или там, «Мой спорт», «Советский спорт» был раньше, у меня висели другие плакаты. Это был Депишмок, «Брюс Виллис», там, «Микки Гур в конце концов, «Ким Бессенджер», конечно вот. Таким образом, мы и росли. Но я никогда не был фанатом футбола. И единственное, конечно, я помню один раз, когда мы все болели за сборную России, когда Аршавин еще играл, когда помните, вдруг вместо того ни сего Москва проснулась и поверила в то, что футбол есть, потом опять же так же забыл. На этот чемпионат мира по футболу жена сказала мне где-то примерно в январе, слушайте, ну это же свинство, ну вы купите билеты, в конце концов, на футбол. Я зашел в интернет, заказал два билета, мы с сыном сходили, честно, я отработал. На матче Франция-Денмарк, это был самый скучный матч, не забили ни одного гола. Маслина еще любит просто Францию, но он был в восторге от атмосферы, которая была там. А этим командам так получилось, что они и та из группы, и та выходила из группы, поэтому никакой задачи забивать гол не было, на что французы... Просто высказали все свое фи после этого матча. Ну что ж. Я не люблю футбол, зато я очень люблю менеджмент. И я фанат менеджмента. Вообще фанат управления, все, что связано с людьми. И чем больше я занимаюсь менеджментом, а я им занимаюсь периодически уже наверное, 25 лет. И последние пять лет я занимаюсь обучением менеджмента, развитием менеджмента, я с -с сделаю так, чтобы вы сейчас в одной моей фразе попытались понять суть вообще менеджмента. И звучит она очень просто. Новая среда который мы с вами создадим, формирует новое мышление или образ мысли человека, который в свою очередь формирует новое поведение и дает нам новые результаты. Я даже еще упростил эту фразу, она звучит примерно так. Действуйте, как думаете, и живете, как действуете. Это вообще философская фраза. Я их встречал в других источниках, более высокого эмоционального, интеллектуального порядка. Но мне кажется, вот если мы в голове закрепим, что мы действуем, как мы думаем, а живем, как действуем, то что менять можно, чтобы получить другое качество жизни? Чуть-чуть по по думать по-другому. Именно об этом Олеся вчера и говорил. Да вот, на этих базовых постулатах мы построим наше с вами дальнее общение. Если бы, как мы сказали, кто-то тогда, когда все 80% населения сказали, что они не верят в то, что наша сборная вообще выйдет из группы. Если бы я, например, вышел и сказал, ребята, наша сборная выйдет в четверть финал. Они бы Мы еще потом посмотрим, на самом деле, как относились к нашей команде. Но это стало реальностью. 1 июля 2018 года случилось чудо. Нет, я бы даже не так сказал. Чудо не случилось. Произошло чудо. Даже не произошло. Сотворили чудо. Российская сборная по футболу сотворила чудо. Она заставила поверить всю страну, что возможно все, что бы ты не захотел. Ведь это же на самом деле чудеса. То, что они сделали с нашей страной, это ну, не под силу ни одной политической партии. Как же это все происходило? Сегодня мы попробуем приподнять завесу тайны что позволило российской сборной и непосредственно Станиславу Черчесову и его тренерскому штабу сделать так, чтобы а, команда стала другой, и мы с вами поменяли отношение к нашей команде. Причем здесь бизнес, скажете вы. Футбол смотрят около миллиарда человек. Но это не потому, что футбол это так популярно, а потому что футбол на самом деле объясняет все, как в мире устроено. И это очень просто. Есть работа и есть результат. Бизнес то же самое. Правила игры те же самые. Мы потом после одного из моих выступлений сели и обсудили с руководителем. Ведь действительно, команда это команда. Мы выбираем себе лучших. У нас есть желтые карточки, красные карточки и удаления. У нас есть тренерский штаб. У нас есть призы, есть чемпионат, есть голы, есть тренировки. Все то же самое. Поэтому бизнес. И футбол – это часто. Поэтому я буду часто возвращаться к этой мысли. Итак, думаем, действуем, действуем – результат. Футбол и бизнес – одно и то же, потому что нет смысла рассказывать вам о футболе, если не привязываться к бизнесу. Пять шагов. Тут я уже не мог обойтись без менеджера, без своих любимых схемочек. Стандартная схема для любого изменения. Ситуация. Ее оценка и принятие. Видение и ценности. Пример. И отдай больше, чем желаешь получить. Это универсальная схема, которая работает в любой трансформации. В трансформации компании, в трансформации личности. Я потом пришлю Юле презентацию, да, и она, она разошлет вам, у вас она будет. И также Арсен нам пришлет видео, мы тоже все это сделаем. Итак, а с кем же нам предстояло биться? Испания. Что такое Испания? Испания это страна с невероятной футбольной историей. Где поля, да и не одно, в маленьком каждом городе, в больших городах, там в каждом квартале. Это система, в которой ребенок растет, играет в футбол, ходит в школу, играет в футбол, идет домой, играет в футбол, идет в институт, играет в футбол, рождает детей, играет в футбол и так, далее, и так далее. Он все время играет в футбол. Это система отбора звезд с самого-самого раннего детства. Я опять же привез своего сына пару лет назад в Барселону, стадион э, э, Кампноу. Камп я увидел, это настоящая система. Система, которая работает как часы, которая печатает деньги. Но есть одно маленькое оно. Печатать деньги может только тогда, то есть бизнес эффективен, когда есть высококлассная игра, когда есть результат. Если нет игры, нет бизнеса. Мы тоже это держим в уме. Итак, дальше. Сборная Испании. 23 человека. Совокупный доход от контрактов, которых... Превышает внешний долг Украины. Это люди, которые звезды мирового футбола. Абсолютные звезды мирового футбола. Они все разные. У них у каждого свой стиль игры. У них разные контракты. Но самое удивительное, что они умеют играть в одной команде. Какими бы разными они ни были, они одна команда. Не важно, кто из них сколько получает. Неважно, какой у них возраст, они команды. Ну и удивительные вещи. Я раньше никогда не вглядывался в лица футболистов. Но глядя на лицо Серхио Рамоса, не только смех, но и страх. Реально страх. По одной простой причине, что когда ты встречаешь такое лицо, бегущее на тебя по полю, твоя задача лишь будет отойти в сторону. Это альфа-самец. Это прирожденный победитель. Это горилла, которая вышла на поле только чтобы победить. У него нет вообще никаких вариантов, нет никакого шанса для того, чтобы, выйдя на поле, кто-то ему не сдался. Вы представляете, с кем нам приходило себя? Соответственно, все они такие. Получается что когда любая команда выходит на поле биться с Испанией, с большими дядями мирового футбола, они проигрывают уже до того, когда они выйдут на поле. И это факт. Давайте посмотрим, что же все-таки является залогом успеха невероятной команды. Итак, первое. Страна или система. Команда. Лидер. Среда. И вот здесь формируется система успеха, слагаемые которой приводят к безусловной победе. Мы тоже это кладем себе на замену. Итак, без системы бизнес не построишь. Поэтому сначала система, потом бизнес. Если говорить о представлении том, что нам надо было бы сразиться со сборной Испании, почему 90% не делили в это? Это примерно, когда я был маленький и говорил, Мама, я хочу быть космонавтом. Она да, конечно, сынок, будешь. Но она реально понимала, что в лучшем случае там я буду каким-нибудь юристом или там, менеджером. Я не помню, что было в то время. на Поэтому это была исключительная фантазия от того, что мы можем вообще сыграть с Испанией. И что же сборная России? Но удивление, мы вышли из группы. Мы обыграли Саудовскую Аравию. Я, честно, не смотрел этот матч. Мы обыграли Египет. Я тоже, честно, его не смотрел. Я не смотрел даже матч с Уругваем, потому что я понимал, что рано или поздно все, ну, ну там, нет смысла, да. Но матч сборной России и Испании я посмотрел. Мы вышли из группы. Перед матчем, в принципе, можно было все. Ребята, молодцы, вы вышли из группы, выполнили задачу, пора. Все, уже не со свистом. Ну все, пора вылетать. Все нормально, куда вы? куда вы вообще рыпаетесь, против кого, где мы и где они супер-пупер Испания, и мы на 67-м месте, где-то возле Туниса, в мировом рейтинге футбольный FIFA. Ну, о чем может идти речь? Если кто-то, есть продвинутые любители футбола, они меня сейчас макнут головой, понимая, что на самом деле 1 июля эта российская сборная была в гостях у сборной Испании. По одной простой причине, что именно испанцы играли в своей домашней форме, в красно-желтой. Именно в этой форме они планировали праздновать победу, триумф. Ну что такое Россия, да? А нашим ребятам пришлось играть в белой, в гостевой, в домашней форме. И так вот, ну что делать, так, так пришло. Вообще эту испанскую сбору называют красная фурия. И если мы представим, что происходил накал страстей, который был, наверное, у всех, за исключением только болельщиков в России, которые просто не верили, что может что-то произойти, по большому счету, красной Фурии на обед или на ужин на ужин подавали в сборную России. И у никого не было сомнений, что что-то может пойти не так. Что вы могли противопоставить? Бегать, соревноваться с гепардом на скорость? Бессмысленно. Соревноваться за сборной Испании в мастерстве владения мечом? Бессмысленно. Соревноваться с Испанией, я не знаю, там в каких-то техниках, все остальное это все бессмысленно. Мы противопоставили немного другую тактику. И Черчесов говорит, что мы выбрали именно такую тактику, которую никто не ожидал, тем самым изменив ход игры. Но самое главное, самое главное, мы противопоставили очень важную вещь. Перед, самим, перед самой игрой Станислав Саламидж зашел в раздевалку к ним и сказал примерно следующую фразу. На свете существуют две самых сильных вещи. Сабля и боевой дух. Но в конечном итоге дух побеждает саблю. Давайте посмотрим, что произошло. Последней фразой, которую он сказал, мы когда-то выиграли, теперь ваша очередь. Давайте на секунду представим, какие были ожидания. Вы уже знаете, что... 90% не верили в то, что произойдет. Я когда спрашивал людей, слушай, ну а что будет там, какой счет? 2-0, что, наши выиграют? Они меня смотрели, говорят, ты что, как могут выиграть? Мне еще понравилась заметка одного обозревателя в журнале «Коммерсант», в газете «Коммерсант», который был в правительственной ложе именно в момент самого матча. И на что он обратил внимание? На некие полуулыбки государственных мужей. И он очень хорошо написал, эти полуулыбки, эти полуулыбки, они как бы говорили о том, что ну несерьезно как-то это все. Ну вышли 11 мальчиков порадовать нас или попечалить. А самое главное, что эти полуулыбки были настроены на поражение. Как будто это не игра была нашей страны за свою честь, а просто какой-то рядовой матч. Как будто это не люди живые со своими ценностями, со своими... Задачами, как будто это не люди, защищающие честь нашей Родины, выходили на поле биться, а просто как бы обычное дело. Но мы, честно говоря, положив руку на сердце, не верили, что может что-то произойти. Испанцы слушали гимн своей страны молча нашей нашем теме. На трибунах, не было лишь... На трибунах не было лишь президента, но в принципе это подтверждало потенциальный исход матча. И начался бой за родину. Как потом говорили футболисты, они стояли за каждый клочок поля. Они договорились, что если даже из них кто-то упадет, они будут поддерживать друг друга, но будут стоять до последнего. Они будут биться для того, чтобы добыть, добыть эту победу. Они договорились, и каждый знал, что делает. Не было никаких шансов, чтобы кто-то не понимал, что нужно делать. Да, это не была нападающая игра, но это была игра, которая позволила нам сделать то, что мы получили. Это была игра и битва за нашу Родину. Мы противопоставили Испании то самое главное оружие, наш несгибаемый дух, волю наших мальчиков. Как в бизнесе, мы часто будем переходить оттуда. Когда есть у компании, есть все ресурсы, есть все, что необходимо, но нет желания, зачастую эти компании уходят с рынка. А есть компании, в которых люди очень хотят достичь каких-то результатов, очень хотят победы. Так всегда происходит, что выигрывает тот, кто хочет достичь победы больше всего. Это похоже на то, как будто у этих людей появился стержень внутри. Такие люди живут с высоко поднятой головой. Это люди, которые отвечают за свои слова и готовы стоять до последнего. Видно, это невозможно было поверить. Никто не мог в это поверить. И баннер, который ребята развернули, мы играем за вас, был лишь еще одним доказательством того, что они-то точно знали, что они победят. Они верили в эту победу. Они смогли изменить страну за один вечер. Все люди в нашей стране, которые смотрели этот матч, поверили, что все возможно. Что нет никаких преград. Они трансформировали наше сознание, не просто меня. Я сам никогда не смотрел футбол. В этот момент мой ребенок, они были с женой в походе, с команд, компанией, они были в какой-то там Карельской тайге. Я звонил ему и кричал, «Егор, наши выиграли Испанию!» Вот через секунду там в этом проводе был просто крик, «Не может этого быть!» «Да!» И что происходило дальше? Какое ликование было на улице! вы можете себе представить, чтобы когда-то вся страна, вся Россия вышла на улицу? Когда вы последний раз шли по улице и кричали «Россия!» Моя мама, которая 69 лет, она сказала мне на следующий день, что она поехала на Малинию площадь, она приехала сюда и говорит, это незабываемое впечатление, это радость. Это эмоции, это позитив, абсолютная безопасность. Это состояние гордости за свою страну. В эту ночь произошло обновление программного обеспечения нас всех. Что такое баги, которые происходят в программе? Это когда что-то не предусмотрели программисты, когда что-то не работает. И произошло совсем другое. Мы легли спать одними. И проснулись уже другими. И мы понимаем, что для нас, нашей жизни, в нашем бизнесе, для нашей страны нет никаких ограничений. Все возможно, если знать, как это делать. Если правильно выбрать направление движения. Если есть лидер, если есть ценности. Если есть новый образ мышления, который сформировал новые модели поведения, чтобы получить лучший результат. Возможно все, но и самое главное, это когда можешь бросить вызов самому страшному противнику. Помните ту фотографию серфио Раундс? И когда он, лев, рыцарь своей команды, сидел на поле и плакал. Плакал от того, что этой игры у него не получилось. Выиграла сборная России. Мы их отправили домой. И они поехали домой. Давайте на секунду отмотаем назад. Ведь нам, как менеджерам, как лидерам, как руководителям важно понимать, что конкретно происходило там у них. Москва, ее три дня до мундиаля. Пока мы никому не проиграли. Вот праздник футбольных приходит в Россию, на него мы потратили все свои силы. В общем, все хорошо, только есть одно но. Команда у нас прямо с дома. Ребята играют настолько хреново, что не подобрать для них слово и И всем очевидно, что грустный черчесов конфетку не слепит из этих вот над нами солнце светит, мне жизнь, а воля Тем, кто за нас болеет, давно пора понять. Тем, кто за нас болеет, давно пора понять. Мы любим только деньги, мы не хотим играть. Вот такое было отношение к нам. Именно так люди думали о распуске горды. Давайте посмотрим, что было дальше. Что было до этого гола? Матч Россия-Саудовская Аравия. Кто не получил картинки, где Путин, разводя руками или пожимая руку шейку, говорит, деньги переведены? Мы в это время отдыхали в Греции. И там познакомились с французами, они подошли и говорят, ну что, купили? Я говорю, конечно купили. Ну, у нас чемпионат один? Один. Команда одна? Одна. Ну нефти пока много? Он, ну ладно, то же самое примерно говорили, когда Россия сыграла с Египтом. Снова купили, снова случайность, снова что-то непонятное. Но когда Россия продула 3-0 матча России в Уругвай, СМИ написали русский пузырь. Лоп. Лоп. Мы все вздохнули. Наконец-то мы увидели нашу российскую сборную. Все было прекрасно. Именно такой мы ее и видели. И никто. Ничего не ожидал. С и вы сами видели, что ту работу, которую команда провела, дала результат. Мы с первой секунды знали, не с минуты, а с секунды, когда заступили в сборную, что мы хотим, куда мы идем. Нам, слава Богу, это удалось. А вот здесь начинается самое интересное. Тренерский штаб и команды с первой секунды знали, на что они настроены. Они готовились к матчу россии Испании. Результатом этого матча... Черчесов сказал тоже очень важную фразу. Пока матч не закончил, никто не выиграл. Мы плавно с вами подбираемся к причинам победы российской сборной. И эта победа не именно в матче России-Испании. Она началась 50 дней назад, когда перед футбольным чемпионатом они уехали в Австрию тренироваться. Все отметили невероятную физическую форму команды. Она была самой быстрой, самой активной. Они пробегали больше всех километража. Что же происходило еще? Но после победы России и Испании мы проиграли. Мы проиграли в матче россия хорватии Это значит, что жизнь, она состоит не только из побед. Жизнь это очень длинная дистанция. Она похожа на марафон. И бизнес, правильно выстроенный бизнес, он тоже похож на марафон. Это игра в долгую. И зачастую случаются неудача. И бывают личные неудачи. Но самая главная задача, если ты даже остался сидеть один на поле после матча, найти в себе силы, встать и пойти дальше. Потому что жизнь и бизнес и работа ⁇ это игра в долгую. Те же самые парни, о которых пел Слепаков. Это те же самые люди, которые 50 дней до чемпионата заступили в сборную. С ними происходила трансформация. Это невероятно наглядный пример, как из команды абсолютно можно сколотить, именно сколотить отношения, которые позволят считать всех одной командой. Изменение образа мышления меняет поведение и приносит новый результат. Вы, как руководители, должны держать эту формулу постоянно перед собой. Основа – поверить в то, что все возможно. Именно эту веру дал им тренерский штаб. Они верили, что победа возможна, несмотря на поражения, которые происходили. Мы можем только своей работой хорошей заставить в себя поверить. И не просто поверить, а влюбиться. Нам это удалось. Сейчас вся страна знает, что такое сборная Россия. И надеемся, что мы повернули сознание в лучшую сторону. Они действительно повернули сознание в лучшую сторону. Причинами этого стали сплоченный коллектив номер один. Лидерство. Защита и вдохновение, когда лидер, как руководитель, защищает свою команду от нападок извне и дает возможность людям делать свое дело. Он как лидер помогает. И лидерство заключалось даже в том, что когда тренер главный должен был сказать напутственные слова, это сделал Артем Дзюба. И потом в интервью Черчеса сказал, я услышал, что если бы я что-то сказал, это было бы лишнее. И я понял, тебе сейчас лучше помолчать. Вот это и есть распределенное лидерство. Понимание тогда, когда нужно говорить, а когда нужно помолчать. Это команда, когда является семьей. Семьей не в плане того, что нет ответственности, нет показателей, нет результатов, нет KPI или что-то еще, нет дисциплины. Нет. Это все безусловно есть. Фундаментом является бизнес. Но в основе это отношения семья. Какие главные семейные ценности? Доверие, уважение друг к другу, защита друг друга. Именно это и есть основа победы. И самое главное ⁇ это вера в свою способность. Верить в то, что можно победить, работая на пределе своих сил. Вот эти посты были после матча Россия Хорватия. Никто не ожидал такого всплеска позитивной информации. Это было как бы, вот знаете, ну, я не знаю, это интернет захлестывали эмоции благодарности российской сборной. И это, конечно, нашло свое отражение. Поступили ярко, уверенно проявили сплоченность, волю и упорство. Шли к цели. Мы видели все это. Мы жили в себе. И как вы реализовали девиз команды «Играем за вас», оказалось для вас даже более важным, чем какой-то медальный результат. Ваша самоотверженная, слаженная игра стала долгожданным подарком для миллионов болельщиков нашей стране. Вы дали всем возможность гордиться вами, гордиться своей страной. Вы показали замечательный тренер самоотдачи и результативности командного взаимодействия. Вот, который, что вы что умеете выезжать. Это очень важно. Все то же самое абсолютно ложится на бизнес. Команда, работа, результат. Самоотверженное лидерство, вдохновение своих людей, четкие цели, ресурсы и результат. Я знаю, это моя работа, что люди могут меняться. Но это требует предельной концентрации. Это требует серьезных усилий, потому что нет более сильного и более сложного изменения, чем работа с себя над самим собой. Когда мы встречались с российской сборной в фан-зоне, это была уже совсем другая реальность. Тысячи людей скандировали «Мы вас любим, вы наша любимая команда». Это значит, что команда своим поведением трансформировала наши отношения. Она показала нам новый результат, не жалея и не щадя себя, и мы стали другими. То же самое относится и к вам. Вы можете, изменив свой подход к делу, стать немного другими. Каждый из вас лидер изменений самих себя. Как бы это тяжело не было, и как бы это не перспективно, не вызывало в нас, вызывать а следующий вызов. Это в челлендж, стать лидером самого себя, потому что когда ты станешь лидером самого себя, ты сможешь управлять другими. Спорт, он напоминает искусство, но есть и существенные отличия. Отличие заключается в том, что искусством можно просто любоваться, просто получать удовольствие от процесса. Спорт – это борьба. В спорте нужен результат. Но результат он не только выражается в очках, в секундах, он выражается еще в общем желании, настроении, на борьбу и в желании достигнуть этого результата. Вот это чрезвычайно важная вещь. И вот этот результат вы показали. Вот это, знаете, наверное, самое главное, за что он благодарны миллионы людей, которые любят футбол. Лучше и не скажешь. Что бы я хотел, чтобы вы сделали, когда вернетесь домой? Приедете в свой город, зайдете домой, обнимите своих близких, поцелуйте детей. И прежде чем пойти на работу, пойдите на прогулку. У вас есть двор, сад, парк, я не знаю, что-то есть же в каждом из вас в городе. Погуляйте и поразмышляйте об одной простой вещи. О том выборе, который вы сделали сегодня. О том выборе, который, может быть, вы сделали вчера. О том выборе, который, может быть, вы будете делать, когда вернетесь домой. Обсудите и подумайте сами с собой, что для меня есть самое важное. Почему я стал на эту сторону? Почему я однозначно хочу быть здесь? И вот только тогда, когда у вас будут ответы на эти вопросы, вы придете в свой офис, в свой филиал, останетесь на 15 минут после работы или сразу на 15 минут соберете всех своих подчиненных, и честно им расскажете то, о чем вы думали на этой прогулке. Вы все разные. Но вы все лучшие. Потому что вы банк. Одна команда. Сколько бы городов не было. Вы открытие, банк. И ваш номер один. И знаете, я теперь Полюбил футбол. Большое спасибо. У нас маленький перерыв.